А теперь еще раз скажи, пожалуйста, что ты сейчас гарри Чем мы будем головом идти? <звучит> И руки, по то будем с бегемотами. Да, Максим сказал, что пока будет кушать печенюшки, Лёша хочет потом яишеньку. Лёша будет кофе, водичку поставили для Греции, Саша тоже будет сок и будет кушать мяско. И Лёша будет мяско. А я буду печеньюшки. Печеньюшки. Они сладкие, кстати, вкусные. У нас дальнейшие действия какие? После того, как мы сейчас Лёха, Я тебя спасу. Блин, не спас, Потихоньку, поманеньку, медленно М -м. все собирать. Вечер. Нам надо еще умыться, помыть головы быть красивыми пауков всех выкинуть каким-то образом ну короче сейчас время сколько 15 12 а мы, мы планируем выехать во сколько часа в четыре отсюда то есть нам нужно будет как покушаем вот там где-то три часа у нас все спокойно медленно собирать да что-то ты грустный сразу стал я этот проснулся что... через 20 Ой, не знаю, нет. Неправильно посчитала, через сколько дней отпуск поедем надолго с палаткой. На 10 дней. На 10 дней поедем. Желательно без комаров. И с пауками они будут. Такой у нас сынохи. У меня все руки тоже А у меня еще и ноги. А у меня, а у меня еще и ноги. Ну, да, у всех ноги. О, вода закипела, пока у меня болтала. Еще и Знаешь, кто мы? Пошу. Победители по жизни. Это уже какой раз, что мы собираемся под дождем. Второй раз. Дома У нас дождь. Дома будет мыться снова с палаткой, значит. Uh -huh. Потом повесим и осушится на балкон. Ну, мы потихоньку начали собираться. Не прям, что все, все, все, быстрее. Но так, то, что уже не нужно, собираем. Uh -huh. Очень много сумок, как в машине, они мне. Можно просто будет собрать комнату, собрать это, собрать кухню, перетащить что-то сюда и ну, До последнего будет просто под этим. Ну да. А ну, я засмоляюсь. Отлично. Поэтому сейчас потихоньку. Я что-то ухожу, ухожу. Там сложил 10 вещи надо. Набирать. Если что, у нас огромная помойка, мы все, все-все, складываем, все уберем. Вон она стоит. Мы никогда ничего не оставим. Черная такая. Трусливый пакет. Мама, ты была? Если бы родители были добры, я злобный, родитель отчасти. Вот самое приятное, что он это потом все это разберет. Ай, ай, ай, бля! Самое не классное, мобы все перестирывать вещи, все перестирывать эту куху. Косовский новый Максим купили, ухлопал здесь за два дня. Да. я просто сергу приподнимаю там такие мальчика поссорились и по... подружились с мальчиком а потом поссорились да, я уже сомневаюсь в том что будем ли мы мыть головы что поедем мы уродцы ага. Не, может сейчас закончится конечно было ну, очень если хорошо закончится начнется супер солнце будет вообще класс ага. помойку а потихоньку собираем вещи, у нас вот такая вот свалка, а, хотела что показать, разбираем холодильник, потому что собрались смываться мыть головы, а, насчет, может быть кто-то там не уверен в возможностях, Максим! В то, что вода действительно выдержит продукты продукта, станутся холодными. Вот в сумке холодильнике была вот эта полторашка и две вот эти вот 0.33. Вокруг было с этой стороны две бутылки, здесь две бутылки двухлитровые, здесь и здесь. Эти, естественно, размерли, размерзлись. Они просто прохладные. Не знаю, куда я их буду использовать, потому что банки из-под кола, мы их не промывали, они такие. А вот это из-под воды. Так вот, то, что было в холодильнике 0.33, я думаю, видно, оно... ой. Оно до сих пор не растаяло. Мы это сделали где-то в 4 часа дня в пятницу. Сегодня в воскресенье тоже где-то час дня. То есть двое суток лед там остался в холодильнике, холодно. Мне просто нужно, чтобы они разморозились и 2,5 литра чистой воды. Вот здесь вот, не знаю как показать, там, короче, тоже плавает лед. Так что пользуйтесь, очень классная, удобная тема. Вот. А я дальше набираю воды и будем сейчас кипятить и мыть головы. Сральная продолжается. Накипятили воду. Уже. Вода на... хоть дождь закончился. Да, дожди кончился. Сейчас Тепленький. отлично. Сейчас ручными приспособлениями будем опять лить на голову и мыть головешки. Да? И потихоньку, потихоньку дальше собирать. В своей палатки она у тебя будет? Полежи, отдохни, не скачи. Здесь я... собрали, здесь останется. Осталось... Остался только контейнер с пакетами, в который просто нужно все складывать. И какие-то зарядки, фонарики. А здесь, конечно, проблемы сейчас будет. Давай, наклоняйся. наклоняйся. Наклоняйся. Вот тут. Наклоняйся. Вот так вот встань, как я. Не наклонись. Ты что, гором у меня будешь мыть? Нет. Можно было это... Что я? Тут... Лицо. Тут продут... А я зубы чистить пошла. Ой, чистый. В ведерке умывается. Сейчас еще зубы почистим и все. Ты что, зарядку делаешь? И раз, два, три, четыре, раз, два. <сёк> В общем, ты танцуешь или зарядка? Зарядка, танцуй. А, танцевальная зарядка, знаешь. Нет. Получается. Это танцуй и зарядка. У вас Наешь, попробуй. Вкусная. <сёк> Она вкусная. Выбирай давай. Давай, убирай эту чепуху. Убирай чепуху. Все, убери. вон мусор туда. Пойдем зубы чистить. Рот набирай. Воды. Набирай его. Промежуточные подсъемы Четки собрала, один матрас смотрю, да, сдул? Матрас дуло. плед один собрала, подушку все сдула, вот эти заполненные Сейчас если дашь прозрачный, вон пакетик белый, который торчит, еще сенсионовые собрала Одеяло, значит, не есть, что? Вот беленький, в котором все лежит. Да нет! Чего? Мне нужен только винт. А это мне все не надо. Хорошо, это, это, сама разбирайся. А я сложил мангал, упаковал. Вот эти сумки, там еще что лежит. Этот, сдул холодильник. Здесь еще... А, эту свернули. Столешницу. Там свернули... Вот, ну в принципе продолжаем дальше развлекаться, хорошо что дождя нет, О, это очень хорошо, да, вот какие-то тучки неприятно, но вроде как не собирается уметь. Ты говоришь, пылесос нужен, зачем? Какие прекрасные звуки на фоне. Лучше, чем пылесосом, смотри, пососал. Ну, Чего, не. Чего нет. Пылесос сильнее всосывает. Да. Но те у нас уже старенькие, поэтому они все равно во время езды, они, ну, непрочные, не уже разливаются. Давай, ставь. Осталось еще одеяло. Ой, Закладывать матрас. Короче, мы сделали процентов 30, наверное, не. пока. Да? Погнали. Стараемся. Одну палатку мы сложили. Даже все классно влезло в сумку. Теперь предстоит э, тент вот этой, потому что кухню. Кухню. Комнату тоже сняли. Здесь есть... Где он огромный? Ёлок, куда он делся? Он на плече. Придурок, вружка, вижу. Короче, там есть огромные пауки, их надо как-то вынимать. И они прям огромные. Где он? Покажи, только не так близко ко мне. Где он? вот ползает. А, сейчас покажу. Ой, шмель огромный, жирный, прилетел. Леша, боюсь. А? Вот, короче, по такому максимальному мы все собрали. Осталось будет сейчас разобрать сол. Кису замыл кальян. Тут что-то портативка еще заряжается. То есть, по факту, у нас осталась только-только какая-то вот мелочь, которую нужно сложить в два наших пластиковых контейнера. Не убираем, потому что надо поесть. Перед... Выкинь его. Перед отъездом надо поесть, и мы не знаем, что нам пригодится, что мы будем доедать, что мы не будем доедать. Вот. Поэтому мы сейчас складываем палатку и быстренько перекусываем, и все-все-все сразу убираем. В машину мы пока ничего не запаковывали, потому что э, стол очень тяжелый, и он лежал на дне. Поэтому мы сейчас просто все скидываем либо вот сюда, либо мы все забили Лешу на место. И как... Вот, короче, мы сейчас едим, сначала складываем стол и потом Пойдите. уже начнем все запаковывать. Мы какаем. У меня такая отдышка, как будто, блин, кросс пробежал. Решили на дорожку покушать. Сашка делает бутеры. Колбаса, да. сыр. Ну, обычно ноги доедим огурцы и помидоры. Да, мы бананы, лифты, барни. Да. Я не ем. Подедим, короче, чтобы вот это все не улыбалось. Вот. Все, в принципе, и мы мясо убрали. Мы да. садимся, кушаем. И до конца все до уберу воем. Что за птичка сегодня пипикала с самого утра? Не спала. Не слышала? Немножко громко, но прям так интересно это. Может, она просто дами сидела? Почему так вот делала. Слышал? Я когда играл про устав, слышал. Хозяюшка. Okay. <laughs> Максим выиграл все огурцы. Такой пятнистый линеночек. да Максюшка. Я наелась. Съел два бутерброда. В меня больше ничего не лезет. Алеша, вы как? Поживаете? Хорошо. Че, как? Прекрасно. Съел два бутерброда. Uh -huh. Оливки доел. Uh -huh. Сейчас все выкинем. Помидоры подъел, Максим огурцы подъел. Сейчас останется завернуть мясо, купать, виноград с бананами убрать, печенюшки еще остались. максима там в дорогу барни, чупа-чупс. Ура, мы собрались. Время, кто там жужит? время 5 минут шестого. Во как. Все собрали, я еду с помойкой в ногах, сейчас доедем до ближайшего магазина, выкинем там мусор и погоним в город. Там после нас все чисто, ничего не валяется, все прекрасно, хорошо. Да кто-то слепень какой-то попал, боюсь. А оставили после нас только ему под холодильник, решили не закапывать, мало ли кому-то она пригодится. Ну там какой-то слепень у нас, да, под застрел. Он умирать не хочет. Умирать не хочет. Где? Не оса? слепень. Ну и пусть там. Там, может быть, вам видно, но мне ничего не видно. Так что все, едем. Домой приедем, расскажем про наши впечатления о поездке, что нам понравилось, что нам не понравилось, как всегда, что в следующий раз мы сделаем по-другому и так далее, и так далее. Но это уже когда при... встань теперь с кресла, и там все в песке. И, наконец-то, когда-нибудь мы доедем и почистим салон. Потому что здесь такая уже задница. Это потом. Ну это потом. Все, навигаторы, погнали. Да. Мы должны были быть час и пять я минут назад. Я поеду. Этот салон у нас мотает только так. Дороги тут нет. <свят> Не, в плане проходимости эта машина... Говорит, у вас там через погоды, что, как? Я просто во сено буду смотреть видос, я чтобы она понимала. То есть, ну, у нас как будто вообще все хорошо. Ну, да, там облачно, но солнышко светит, классно, тепло, ветра вообще никакого нету. Говорит, у нас тут такая хрень, у нас сильный ливень, гроза, град идет. Типа, что у вас там как происходит? Вы как? Говорит, нормально. Вот мы когда показывали, 20 минут там, 30 сплело мелким дождем, и то не сильным и все. Вот. Так что едем. Вообще не представляем, в какую погоду мы едем. Так что, как-то так. Вот. Классный выход. Спасибо большое, папочка. У нас такое дал нам прочувствовать. Едем искать помойку, потому что мне очень неудобно. Это, говорю, 240 литров пакет, и он подо мной. Вот. Потому что места в машине нету вообще. Мы, как обычно, все битком. Я рассказываю просто для тех, кто не смотрел первую часть, когда мы собирались нагружались, что у нас было и в э, какой раз нам спрашивают, почему мы купили такое говно, ну говоря про машину нахера вам такая хрень э, по соотношению цены качества, ну по факту других машин нету э, брать за 3 миллиона, ну во-первых, бабок столько нету во-вторых, опыта нету, Леша сдал на права там 2-3 месяца назад и убивать какую-то другую машину вообще нет смысла в ремонте эта машина максимально дешевая, потому что мы поменяли в ней практически все и детали, ну процентов, наверное, на 70 дешевле, чем у любая иномарка, да? У нас сколько кардан? Ты шесть? Ну то есть, ну вот, в таких моментах. В плане проходимости мы в пятницу по такому говну ездили в дождь? Я не знаю, мы хотели до этого Ниву, мы рассматривали ее как машину, но нас не устраивал багажник в ней вообще никак. Вот, кстати, я даже рассказала с первой части, почему нам нравится Здесь пожарки, скорая, куча магазинов, магазин, здесь все классно. И вот тебе магазин с помойкой. Вон она, да, Вот, эта машина вообще супер-супер классная. И вероятнее всего, 99% сейчас, что когда мы отъездим на этой машине, покупать другую это явно уже будет новая машина и это будет тоже что будет, что будет. и это тоже скорее всего будет патриот просто новый вот поэтому как-то так у нас вообще к этой машине ни единого вопроса нам все нравится сейчас я хочу чтобы Лёша показал просто вытаскивать мусор каких размеров у нас накопилось всякого вот автомобиль. вечера пятницу Вечера пятницы до вот обеда воскресенья. Ну -ка, ну -ка, ну -ка, Надеюсь, там ничего не протекло. Вот столько мы намочили. Как-то так. 30 рублей 50, Лёш. Ну, он сейчас идет. Да я видел вон оно уходит. И... Максюш, не пинай Ну, дай сотку, Ну, дай сотку, господи. Тебя точно не убудет да, от этой сотки. Ну иди, подойди. Все, угоним. Дядя помог бабушке, мы помогли бабушке. Все, теперь счастливые и довольные, едем домой. У нас от сотки не убудет, поэтому нормально. Да? А потом по Да, мы тоже что-то ехали. Я в какой-то магазин зашла. А, запопить мы брали около поликлиники. Там тоже бабушка сидела, мелочь какую-то набирала. Тоже там что-то рублей 20 я сыпала, сколько было мелочи. Так что не жалейте такую фигнюшку, подать У нас есть да -да. классные... А! Пакеты, несли, okay. молодцы, да. Mm -hmm. Мы смотрим канал один абракадавр да, по-моему, называется TV. Вот там чувак купил какую-то очень дорогущую маску дедушке себе на лицо. Она стол 1000, стопа, по-моему, он рассказывал. Ну, он такая максимально реалистичная ходит по улицам, по улицам попрошайничает и если ему помогают он дает день денег чуваку намного больше вот так что делайте добрые дела хоть я и кажусь максимально злой тварюшкой и сучкой <laughs> я не такая лучше зла <laughs> да. помогайте чтобы стали помогайте чтобы, добрее, чтобы стали все добрее да, да. все едем включаем музло и едем Виталий да, ближе к городу Видно, не видно Ай, мне прям в лицо попало. Ну, короче, льет как прям прилично Все, она вырубился, Пыталась забрать телефон, просыпается Сейчас покрепче уснет Заберу Что она прям держит И все, Максюха спит Едем, попали в Сильный Ливень, так что у нас не заканчивается, до дома еще 32 километра. Пишут, что ехать полтора часа, поэтому мы видим около дома большие пробки. Короче, было до дома 22 километра, пишут, что ехать 2 часа 20 минут, и приедем до 9. Сейчас нашел маршрут на 40 до сих пор не прекращается сильный-сильный дождь. Они были, я думаю, видно, там все синий-синий. Так что мы с хорошей погоды приехали в какую-то веку. Устал? Оказалось, что мы уже едем два часа, а у нас они так быстро прошли, да. Вот. Мы приехали! <свы> Ура! Наконец-то за... 2.40 примерно мы доехали Сейчас в ближайший час Время 8, мы будем разгружать вещи Сначала до подъезда, потом Ну, до козырька Потом из -под козырька в, под... в коридор Потом из коридора хоть как-нибудь Так что в ближайший час мы будем заняты А еще все это время с нами путешествовал Паук Он с нами приехал Надеюсь, что он не испугается города и здесь не подохнет вот. Будет вот Как тебе поездка? Давай рассказывай Прикольно Что мне рассказывать? Круто. Не зря поперлись. Ну, лучше чем дома сидеть. Эх, что, что за приколы? -то? Искусали нас. Только искусально, да. А ну, так нормально. И так. Нем ещё лицо вкусаем. Конечно. Прямо ходить не хочется, хочется. Поехали обратно. Да вот снимка мягонько, хорошо все сидим. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите, скоро будет длинная-длинная поездка с палатками, с полным набором, там, с туалетом, который в этот да. раз мы не взяли. Максимина мы ничего не ставили, а у нас для Максюхи тоже очень много всего, бассейн там, та та та Поедем мы не в это место, поедем, надеюсь, что покороче. Не знаем, как все просто сложится. Планируется на остров. Планируем на 10 дней, то есть это будет 10 отдельных частей. С каждым днем, то есть будем отдельно снимать, что мы делаем, что мы там готовим. Мы уже даже планировали, то есть, чтобы каждый день было что-то разное, чтобы вам что-то показывать. Так что, если вам понравились эти видосики, обязательно подписывайтесь и ждите. Это будет, ну, где-то через месяц, наверное. Угу. Да? Нам понравилось, было классно, все хорошо. Два года мы не ездили. Два ну, года мы вот ездили. ездили. Да. Все, всем пока-пока. ха -пока. Давай еще что-нибудь коронное. Ну и а всё. остаемся поехали. дальше. Смотрим дальше, дальше будет интереснее. А мы в душ.